Отлично, да. Всем добрый день, меня зовут даже Михаил. Сегодня я хотел бы представить свой защитный проект по курсу контент Management. Следующий слайд, пожалуйста. Вначале пару слов о себе и о том, где я работаю. Я являюсь стажером в компании RGCDA. Это расшифровывается как агентство по развитию российско-японского сотрудничества. У нас есть две компании. Одна в России, другая в Японии. Компания в Японии занимается IT, она пишет софт и создает инфраструктуру сетевую для японских компаний. Компания в России занимается консалтингом и продажами на маркетплейсах и собственном э, сайте интернет. Мы его сейчас как раз готовим. Пример маркетплейса «Озон», где нас можно найти. За плечами у нас более 10 лет опыта работы с японскими компаниями и более 30 успешных кейсов. Я бы с радостью привел хоть какой-то пример, но, к сожалению, они все под NDA. Я спрашивал начальника, я не могу не рассказать. Да и как стажера мне, похоже, не положено. Пока что, Во всяком случае. Наш девиз условно, говорим о российско-японском бизнесе простым языком. И маленькое уточнение, у нас компания небольшая, вот за все время работы... И стажеров, и работающих людей в компании я встречал, ну, максимум 10 человек. У нас нет собственного офиса. У нас все коммуникации происходят текстом в Телеграме и с помощью регулярных созвонов в Зуме. То есть у нас формат работы удаленный, не в подавляющем большинстве. А здесь, верните, пожалуйста, слайд, у меня есть еще пояснение. Большие. Вот на картинке вы здесь можете видеть наш, ну, можно сказать, флагманский продукт. Это сквален, акули рыбий, жир. Это БАД. И у него огромное количество свойств. Одним словом могу сказать, что повышает общее самочувствие. А теперь можно следующий салай. Целью моего, моей выпускной работы является привлечение и удержание молодых специалистов. У нас как раз, вот я заканчиваю стажировку вот в марте, у нас следующий набор стажировок будет в апреле, и вот для него я подготовил свою выпускную работу. Цель это привлечь молодых специалистов с профильным образованием. Что такое профильное образование, я дальше поясню. И для прохождения стажировки у нас вернитесь, пожалуйста, в из следующей перспективы удержания. И, соответственно, задачи построены, как привлечь молодых специалистов и удержать их. Теперь следующий слайд. Целевая аудитория проекта у нас, ну, по большому счету, одна. Это студенты профильных вузов. Профильные вузы – это вузы, где студенты могут как-то взаимодействовать с японской культурой, языком и вообще… Японистика это умным словом называется. Здесь я привел примеры таких вузов. Возможно, это востоковедение, которое я, собственно, и заканчивал. Филология, международные отношения, это заканчивал мой начальник. И зарубежный регион, регион ведения. Возраст я взял 20-25 лет. Почему такие цифры? Если человек учит язык с нуля, а у нас нужен ну, средний уровень языка B1, руководствовать европейской системой языков, он учит, ну, вот за три года и выучит, если с 18 лет. Я думал, ну, почему 25 лет последние, а не 30? У нас стажировка неоплачиваемая. Я подумал, что, возможно, люди, которым 30 лет, они не могут себе позволить три месяца работать без какой-либо оплаты. А у нас объем работы иногда все обсуждаемо, конечно, но если прям работать хорошо, то, возможно, это будет сложновато совмещать нашу стажировку, ну, в том числе. Поэтому 20-25 лет. Мужчин и женщин тут у нас без каких-то разделений. Основных канал коммуникации у нас их немного. Это корпоративный сайт, где у нас будет размещена информация, собственно, о нашей стажировке, это наш корпоративный телеграм-канал. И мы создадим еще группу ВКонтакте для тех людей, кому использовать ВКонтакте будет удобнее, чем Телеграм. То есть я пока работать как-то не начал, я в большей часть использую ВКонтакте, возможно, такие люди есть. И специально для них мы их. будем дублировать весь контент ВКонтакте. Основные темы, которые мы будем транслировать, это знакомство с компанией и карьерные возможности. То есть вот, поработав у нас, что дальше? Как мы, можно действовать и закрываем потребность мы одну, но очень э, важную для японистов и вообще людей, которые занимаются востоковедением, В принципе, сейчас это предоставление релевантного опыта работы, потому что с ней сейчас ну, тяжеловато, могу сказать. И более того, с возможностью у нас дальше трудоустроиться. Следующий слайд, пожалуйста. Каналы и инструменты. У нас их, собственно, также будет три. Это, во-первых, проведение встреч с профильными вузами, то есть туда прийти и рассказать, кто мы такие и как, как у нас можно провести стажировку, чем можно заниматься, и, и далее привести, чтобы как-то завлечь людей викторину, например, по теме, по каким принципам японцы ведут бизнес. И там какие-то призы э, выдает. Нам проводили такие японцы с японскими языковыми школами. Получилось очень интересно. Могу как потребитель этого, этой викторины сказать точно. А, далее у нас будет корпоративный сайт, где у нас будет размещены информация о стажировке. И в принципе такая справочная информация про японский бизнес. Я в том числе этим занимаюсь. То есть я как подмастер, начальник пишет, а я ему там информацию э, предоставляю. То есть это тоже стажеры могут почитать, очень интересно. И, соответственно, основные каналы, через которые мы будем информацию предоставлять, это телеграм канал и группа ВК как дубликат для большего удобства. Вот На скриншоте вы можете видеть, ну, заглав... условно, заглавную страницу нашего телеграм канала. Большая часть информации будет поститься именно здесь. А следующий слайд, пожалуйста. Вот примерно контент плана, который я для этого прикинул. То есть по понедельникам я планирую мотивировать стажеров на рабочую неделю э, какими-то вот предоставленными примерами контента в среду, о чем-то информировать, расскажет например, вот у нас после стажировки будет, ну, как минимум, обещают э, документы о прохождении и от российской компании, и от японской компании, и вот получить стажеры эти документы, что они с ними будут делать дальше, зачем. И по пятницам какие-то развлечения, то есть пятница, конец недели, что-то такое рекреативное. Следующий слайд, пожалуйста. Вот примеры контента, которые я собираюсь посетить. Вот я здесь предоставил то, что у меня уже есть готовое прямо сейчас, все остальное, я бы сказал, оно в проекте. Почему здесь вот эта вот картинка, это немного локальщина, я сейчас поясню. Наш начальник очень не любит, когда, ну, по большому счету, я, но кто-то другой тоже использует информацию не просто с первой страницы, а то и с первой ссылки. Гугл очень ругается, когда я это делаю. Вот. этого здесь такой вот шаблончик использовал. И далее второй это скриншот из видео до социальной сети, где рассказывал раз день из своей стажировки. Следующий слайд, пожалуйста. Команда проекта у нас компания небольшая, и, соответственно, вот с кем я работаю, то есть я и начальник спайки, вот тут, собственно, такая же команда и есть. руководитель проекта начальник, он в том будет ставить задачу контролировать, не контролировать выполнение, а курировать. То есть говорить, что я делаю так, а что делать не так. И основной исполнитель проекта, то есть я, то есть подготовка контента, реализация контента, ведение социальных сетей. Следующий слайд, пожалуйста. Итоги проекта я планирую следующие: во-первых, это считывание активности стажеров в Телеграме и ВКонтакте, то есть собирать конверсию постов и коэффициент э, вовлеченности, коэффициент вовлеченности по э, Телеграмму я планирую включить комментарии и включить реакции, чтобы было что собирать, потому что просмотры это будет только конверсия при текущих ресурсах э, Телеграма. Соответственно, ожидаемая конверсия. Почему такая? По моим прикидкам, э, конверсия средняя постов вообще в социальных сетях, э, если ты не какой-то блогер, это каждый десятый. То есть каждый десятый, то есть 10 человек увидел пост, э, один поставил лайк. То есть мой, здесь мои прикидки, это чтобы там 10 человек увидело, два человека поставил лайк. То есть -то выше среднего, начать, чем хотели с этого от нам посмотрим. И ожидаемый коэффициент вовлеченности везде, то есть больше 0,1% тоже собираю по тому, что знаю. То есть по большому счету, то есть тоже каждый десяток как-то реагирует. То есть либо комментарий напишет, либо реакцию поставит. То есть мы ожидаемые по, по KPI это выше среднего. Начнем с этого, там посмотрим. И подсчет количества... Следующее – это посчет количества стажеров, которые запишутся на нашу стажировку и захотят у нас работать. Почему цифры у меня такие? Вот у нас, по моим предположениям, у нас на стажировку подалось человек 15, а максимум, которые должны были, могли взять 5, взяли 3, пока остался я. То есть 33%. И, соответственно, поэтому такая цифра. Ожидаемое будет больше, будет хорошо, но нужно будет посмотреть, сколько у нас вообще будет набрано стажеров. То есть, может быть, мы опять наберем только 5, и если с пяти человек останется работать двое, ну, это больше среднего, это будет плюс.